подписчикам и гостем канала. Монтаж розеток без разведительных коробок на примере двухкомнатной квартире. В старых проводках коробки обычно стояли вверху и их очень было сложно найти после времени из-за заклейки обоями. То есть многоразовая наклейка обои их просто хранила. эконом говорит 80 процентов пожаров по вине электричества В этой системе разветвление делается проводов в глубоких подрозетниках. Определяем места установки розеток. Сверлим отверстие. Коронкой делаем отверстие под подрозетники. Ставим глубокие подрозетники высотой 65 мм. Можно применять как кабли, так и гофру. Гофру заправлять проводом лучше до ее монтажа. Для быстрого и качественного монтажа необходимо применять провода со стандартной расцветкой. Монтаж мелких подрезетников. Расключение розеточных блоков. Этот вариант самый надежный, но можно применить и другие. без верхних коробок. Люди, которые прожили много лет, прекрасно знают, что со временем все верхние коробки обклеиваются обоями, то есть они остаются под обоями. Их очень сложно найти. Коронкой делаем отверстие. Там, где можно, необходимо применять этот метод. А там, где нельзя, конечно, делать смешанную проводку. Монтаж проводки можно осуществлять как кабелям, так и в трубке гофры. Провода лучше сразу затягивать перед монтажом этой гофры. Используя этот вариант, кабеля будет расходоваться немножко больше, ну примерно на одну точку и метра на полтора Но само качество, конечно, как вы, и безопасность, увеличивается. Устанавливаем подрезетники, распайку производим в глубоких подрезетниках высотой 60 мм. Монтируем светильники, монтируем необходимые выключатели. проверка подключение двойного выключателя которые применяется для люстр и всякообразных таких приборов все это делается также в глубоком подрезентнике Управление одним светильником с двух мест. Часто это применяется на лестницах. Снизу зашел наверх, выключил и включить можно. Снизу также можно включить и выключить. Очень удобно. Распайку можно делать как в коробке, так и в подрезиннике. монтаж диодной люстры перед любыми ремонтами и присоединениями необходимо отключить автомат отключить выключатель проверить отсутствие напряжения диодные светильники и лампы очень хороши не греются дают много света примерно электропотребление в них раз в 10-15 меньше чем в ламп накаливания эти светильники люстры очень легкие нет необходимости слишком крепких креплений их монтаж очень простой. К примеру, в этом варианте диодная панель крепится к основанию просто на магнитах. То есть никаких шурупов, ничего не надо. Диодная люстра состоит с множества диодов. Разных систем дросселя или выпрямителя понижающего. Напряжение 220 вольт входит в это устройство. Пониженное безопасное напряжение подается уже на диоды. В комплекте такой люстры входит полностью все. То есть шурупы, зажимы электрические. От вас только необходима отвертка. Расцветка на таких устройствах всегда показывает где фаза, где ноль. То есть красный или черный это будет у вас фаза. А синий у вас, у вас всегда ноль. Вот, ну и плюс еще имеется заземляющий, значит, провод. Это желто-зеленый. Готово. Проверка устройства. При установке диодных ламп светильников в любой, любой системе появляется такой нюанс. Если у вас был выключатель с подсветкой, то необходимо эту подсветку убрать. То есть откусить тот диод, который там значит, в выключателе находится. Иначе то, то загораться, то выключаться будет. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки, пальчики вверх. Всего хорошего. Всем удачи.